Good day, dear friends, dear colleagues, dear students. Сегодня мы с вами рассмотрим интересную для многих из вас вещь. Распаковка посылки из Китая. Unpacking a parcel from China. <laughs> Распаковка посылки из Китая. В процессе работы мы будем фиксировать основные элементы, на которые следовало бы обратить внимание. Почему? Потому что зачастую мы заказывая некоторые вещи из Китая или пытаясь приобрести на рынке какие-то какие -то товары и услуги, касающиеся технических, технических устройств, технических комплектующих, мы не всегда точно можем сразу найти, что чему соответствует. Речь идет о шарико-винтовой паре, шарико-винтовая пара, ball screw, винт находится, находится в этой коробке, и ходовой винт, lead screw, и элементов устройства или конструкции, которые удерживают э, данный, данный винт. Опоры для подшипников, bearing supports, bearing pedestal, bearing seat, Bearing Stand Pillow Block Bearing Carrier То есть опоры, элементы, элементы опоры Ну давайте начнем Мы с вами имеем э, прямоугольную коробку Коробка Carton, Box И мы имеем с вами, значит, э, тубус Tubus. Tube, Body, Paper, Tube Итак, well, let's go Итак, начнем нашу распаковку. Распаковка. Unpacking. Что нам необходимо? Что? В чем мы нуждаемся? Значит... значит мы нуждаемся в ноже. Нам необходим нож. Канцелярский нож. Box cutter. Нам необходимы ножницы. Ножницы. Scissors. Нам необходим, необходим штанген циркуль. И, возможно, нам понадобится молоток. Резиновый молоток Киянка. Рубер Малет, Рубер хамер Итак, приступим. А, еще что нам нужно. Нам нужна пленка. Если вы видите, пленка постелена как раз на стол для того, чтобы не испачкать э, смазкой с э, поверхность стола. Защитная пленка Protective Film Ну что, приступим Пока положим Положим вот так, так Все прекрасно видно Мы видим хорошо запакованную посылку Достаточно четко Берем канцелярский нож Мы берем канцелярский нож И разрезаем коробку Значит, когда вы разрезаете старайтесь чтобы у вас будьте осторожны be careful будьте осторожны be careful. старайтесь чтобы рука была прижата к телу тогда она у вас не сорвется и вы не порежетесь Содержимое. Содержимое коробки. Содержимое. Содержимое коробки. The contents of the box. Что мы видим? Коробка покрыта, оклеена скотчем. Скотч. Adhesive tape. Коробка оклеена скотчем и на ней есть идентификационный, идентификационный номер со штрих-кодом. Идентификационный номер identification number штрих-код бар-код следующее что мы видим мы видим пупырчатую пленку пузырчатая пленка бабу пленка значит которая предохраняет изделия от от деформации от царапание между собой то есть от воздействия значит первое что что попадает в руки это так называемая муфта муфта муфта разрезная бим каплин значит с прорезями выполненными значит в цельном материале для чего эти прорези нужны эти прорези нужны для чего для того чтобы муфта во время имела возможность имела возможность компенсировать быстрое ускорение шагового двигателя в этом случае в этом случае она немножечко расходится немножечко расходится и компенсирует вот это самое начальное так сказать движение покоя то есть компенсирует Момент, когда муфта, когда муфта, находящаяся в состоянии скорости 0, имеет через несколько секунд имеет скорость превращения там, плюс 200 оборотов, плюс 1000 оборотов. То есть для того чтобы нагрузка на двигатель все-таки была относительно постоянной, делают вот эти разрезы. Как мы видим, в муфте имеется раз-два. Раз-два. Ну вот э, в этой муфте имеется раз-два, три-четыре. Четыре винта. Потай, четыре винта с потайной головкой. Стопорный винт. Locking screw. И э, отверстие. Отверстие вытащим ее. Вытащим ее. Вот нам пригодился циркуль. Калипер. И что мы имеем? Мы имеем с одной стороны с одной стороны мы имеем размер 6 миллиметров а с другой стороны мы имеем размер мы имеем размер 7, 7 миллиметров 7 7 и 6 миллиметров 7 и 6 миллиметров ну вот, вот такой, такое, такие значения показывает штангенциркуль. циркуль. что мы еще дополнительно имеем? То есть, я в маленьком пакете. Пластиковый пакет. Пластик баг. Мы имеем вот, значит, в данном случае дюралюминиевую основу. Материал дюралюминий. Дюралюмен. Через которую выполнена муфта и мы имеем что потайные винты, которые выполнены из термообработанной стали. Стопорный винт. Locking скрыл Я думаю, что термообработанная, потому что она не так легко подается не так легко поддается стачиванию и обтачиванию. Также мы видим видим видим деталь, которая комплектующая parts Имеет достаточно хорошее качество поверхности. И судя по всему, эта деталь была проточена с одной стороны. Проточена. В ней просверлено отверстие. Нарезана резьба. Здесь тоже имеется 4 отверстия. Нарезана резьба. И после всего после всего этого здесь есть центральное отверстие центральное отверстие на центральном отверстии как мы видим имеется фаска с одной стороны и по всему контуру обработки идет тоже фаска то есть но что примечательно что поверхность, поверхность вот этого изделия поверхность этого изделия такое ощущение что она подверглась ну, как минимум Как минимум Обработки, скорее всего Это обработка, пескоструйная обработка То есть, какой-то мелким песком была обработана Эта поверхность, потому что следов Механической обработки Фрезерованием, вот на вот этой поверхности Я совершенно не вижу, то есть ну, будем надеяться Что она достаточно точно выполнена И Так сказать но еще кроме этого еще она подвергнулась финишной так называемой финишной обработки. размеры этой этой этого брусочка значит 50 миллиметров и здесь 30 миллиметров и высота этого бруска 36 миллиметров отлично значит как я сказал здесь 4 отверстия здесь 6 и я открываю Одну из самых интересных деталей, которая из себя представляет, по всей видимости, ух ты, запакованная в пупырчатую пленку. Пузырчатая пленка. Bubble wrap. Пузырьковую пленку и помещаем в коробку. И запаянную пленку. Вот берем ножницы. Ножницы. Scissors и разрезаем, разрезаем эту, этот пакет. Опоры для подшипников. Bearing supports. Bearing pedestal. Bearing seat. Bearing stand. Pillow block. Bearing carrier. Значит, я разрезал этот пакет. Значит, и так все, что не связано убираем так распаковываем распаковываем здесь у нас имеется разжимная фиксирующая шайба вот диаметр который составляет думаю что около 8 миллиметров чуть-чуть меньше около 7 но ну, значит так вот так померим вот так так 7 миллиметров ровно так дальше Распаковка посылки из Китая. Unpacking a parcel from China. Тубус. Tube. Body, paper, tube. Коробка. Картон. Бокс. Скотч. Adhesive tape. Идентификационный номер. Identification number. Штрих-код. Barcode. Защитная пленка. Проте филм, пузырчатая пленка. Bubble wrap, Канцелярский нож, Бокс каттер. Ножницы Сисерс. Резиновый молоток киянка. Рубер маллет, рубр хаммер. Отверка с плоским шлицем. Слотет скрудрайвер. Содержимое коробки. The contents of the box. Пластиковый пакет. Пластик-бег. Комплектующие. Parts. Технологическая оснастка. Промышленное оборудование. Industrial equipment. Технологическое оборудование. Technological equipment. Техническое устройство. Technical device. Technical equipment. Шариковинтовая пара. Ball screw. Ходовой винт. Техническое Муфта разрезная. Бим coupling. Стопорный винт. Locking screw. Опоры для подшипников. Bearing supports. Bearing pedestal. Bearing seat. Bearing stand. Pillow block. Bearing carrier. Материал дюралюминий. Дюралюмин. Будьте осторожны. Be careful.